Всем привет, на связи мистер офицер, и мы продолжаем играть в игрушечку шейдов of the Tomb Raider. Сегодня мы с вами возьмемся за дополнительное задание, возьмем его у этой женщины. Ну а в прошлый раз мы занимались тем, что бегали по вот этой деревне Кувак-Яку и разговаривали со всеми местными жителями. Один из них даже нам дал вот такое вот задание типа Орел и еще один показал нам тайники, но в принципе у нас... У нас все это уже исследовано было, поэтому мы на карте, соответственно, ничего не оставили никаких меток. Так, давайте поговорим с этой тетей, что она нам скажет сегодня. Обожаю старые карты. В детстве я считала, что все они ведут к сокровищам. А меня они только с толку сбивают. Кстати, меня зовут Лара. Пилар. А ты совсем не похожа на обычную туристку. Вообще-то, я археолог. Да, вот это похоже на правду. Тебе нужно поговорить с Эбби Гейл. Она больше всех знает про здешнюю историю. Мы уже знакомы. Эбби позволила нам с другом остановиться у нее, пока мы тут. А -а -а. Тогда ты желанный гость в Кувак-Яку. Спасибо. Вам помочь разобраться в карте? <связь> я и не должна была этого понимать. Правду я скрыла. Эбигейл узнает. Но прошлое все секреты скрывает. Марианне никогда не удавали стихи. Марианна? Бабушка Эбигейл. Она умерла от рака. Сегодня ровно год с ее смерти. Мне очень жаль. Марианна хотела, чтобы Эбигейл получила эту карту в годовщину смерти, но. вы сомневаетесь? Не знаю, готова ли она. Это не мое дело, но мне кажется, Мариана считала, что да. Ты права. С другой стороны, решать не мне, да? Ты не могла бы передать эту карту, Эбигейл. За этой девчонкой можно гоняться сутки напролет. Мои ноги такого уже не выдержат. Нет, вовсе нет. Так, ну что, карты Марианы, карта. Бабушка Эби хотела передать ей это, но зачем? Пилар, по всей видимости, не знает. Скорее всего, это как-то связано с загадкой, которую она написала на обороте. Правду я скрыла, Эби Гейл узнает, но прошлое все секреты скрывает. Угу. Так, ну тут нам вообще никак не разобраться в этой карте. Давайте искать... В доме Диего эй, нужно с эй, ней встретиться. Лара. Привет, чужестранка. Как твои дела? Как Иона? Иона в порядке. Он с другом. С другом, ага. И как ее зовут? Его зовут Тучу. Слушай, Эбби, я вернулась в Кувакьяку и нашла старую карту, которая принадлежала твоей бабушке. В городе есть один старожил, Диего. Он следит за общественным садом. Он увлекается картами. Думаю, сможет нам помочь. Встретимся там? Иду. Так, ну чё, Диего, значит тёплый, да? А Диего у нас... Шикарно. И что нам теперь всех бегать и спрашивать Диего где? Блин, это какой-то пипец. Я рад видеть в городе новые лица. Здорово знать, что про наш скромный уголок еще не забыли. А еще здоровее будет, если ты. Так, неужели это Диего? Так, окей. У нас есть след, и это хорошо. Здравствуй, Диего. Помочь вам? Я подруга Эбби. Мы договорились встретиться здесь. Мы хотели показать вам одну карту. О, ну-ка посмотрим. М -м, отличная работа. Столько деталей. Рад, что года ее не испортили. Вы ее уже видели? У меня, может, мозги с годами и затуманились, но свою работу я никогда не забуду. Бабушка Эбби попросила меня составить ее. Карта должна была стать для нее своего рода подарком. Mm. Здесь какие-то пятна. Три. Видите? Хм. Это не моих рук дело. Пахнет лимоном, верно? Лимон? Лимонный сок можно использовать как чернила. Может, послание появится при нагревании? Я воспользуюсь вашей жаровней. Конечно. Пожалуйста. Как это работает? Лимонный сок – это органика. Он окисляется и темнеет при нагревании. Так мы увидим секретное послание. Столько лет прошло. Думаешь, получится? Выясним, когда появится Эбби. Выясним что? Помяни чёрта. Mm -hmm. Я ангел Диего, ты же знаешь. Ха, в детстве была сущим чертенком. Эбби, Диего сказал, что твоя бабушка просила его составить для тебя карту в подарок. Зачем мне карта деревни? Я как свои пять пальцев, и я знаю. Послушай, твоя бабушка что-то спрятала на бумаге. Вот, едва видно. Думаю, это секретное послание. Невидимыми чернилами. Невидимыми чернилами? Серьезно? Ну, лимонным соком. Но это сработало. Так, что за послание? Не знаю. Можно? Посмотрим. Так, так, так. Нагрели значится И. Посмотри на эти знаки. Это... Три крестика? Место отмечено крестом. Как мило, бабушка. Эти точки далеко отсюда? Нет. Разделимся? Конечно. Я беру вот эти две. Нормально, так мы берем две, а ты одну. Спасибо. Так, ну что? Отметки на карте? Бабушка Эбби, Марианна, писала лимонным соком вместо чернил, чтобы спрятать три маленьких крестика, как на традиционных картах сокровищ. Круто. Так, теперь нужно понимать, где это есть небольшое озеро и большое озеро вот есть типа трубка туда за храмиком а есть трубка справа от храмика так хорошо у нас будет какая-то отметочка все эти помечены на карте крестом места отлично их тут нету да так, ну я полагаю это в любом случае здесь Теперь нужно понять Что есть маленькая метка Так, ну вернее маленькое озеро Может быть это Оно Хорошо, если это Оно То Где у нас еще? А, вот он Стоп если у нас этот храм, как я полагаю, про него речь, да, то маленькая вот здесь, или вот эта маленькая, странно, конечно, здесь большое, типа... Так, надо смотреть карту, где у нас этот. Так, отзывы прошлого. А, отлично, нам дали метки. Фу, я же думал, придется разбираться. Ну да, вот она здесь и... Вторая мунтама. Давайте сюда прям пойдем. Побежали! Здесь же мы сможем пройти. Да, здесь храмик у нас. необъятный большой... Так, блин, чертова место, грязючное. Так, успеете все это нам ни к чему. Так, а здесь нужно нам сюда, вот скорее всего заглянуть. Так, да. Место это якобы здесь. Эм. Так. Надо нажать ешечку. Что-то сразу она не нажалась. Пачки. А это уже интересно. Здравствуйте. Неизвестное место. А ну и отсюда мы сможем выйти тоже так же. Окей. Так, мы можем произвести взаимодействие. А тут у нас, я даже не знаю. Хм. Если мы сюда спрыгнем... Все, что ли и рушится они более не будут окей должны ли мы сюда вообще тепать? Ага, сюда мы точно не должны так ну а здесь будем рассматривать блин вот реально же есть вот такие места где вот все вот Прям вот так и сделано. Так, жир. Спасибо, но зачем? О. А вот это уже интересней. Это какой-то жир. На кой он нам тут сдался? Так, давай, давай, давай, давай пролазь. Отлично. Мы теперь в какой-то другой комнатушке. Ой, ну и тут у нас походу испыт будут. Карта обновлена. Особое место. Почему мы опять за кого-то что-то, блин, делаем? Это же ей было посвящено, чтобы она сюда зашла, что-то взяла там или что. Но нет. Делать будем мы, походу, это. Так, теперь нужно понять, как нам туда попасть. И там у нас какие-то, наверное, сапоги будут. Скороходы. Явно нам сюда не стоит падать. Так. А как нам туда попасть? Это уже, конечно, интересный вопрос. Здесь мы забраться никуда не сможем. Так, у нас есть вот эта фигнюшка. Мы якобы должны куда-то подвязаться. Вопрос куда? Так, что если мы... Понятненько. Так, а если мы как-то там ниже спустимся, раз там есть поверхность? Так. Нет, мы не можем, да? А что мы можем? Если мы ничего не можем. Так, давайте попробуем прыгнуть сюда. Так, а если мы своим тросиком закинемся куда-нибудь вверх? Я, конечно, там ничего не видел, но... Вдруг, мы спайдермены! Тогда ничего вообще не понятно. Как тогда быть? А, вон это что, да? Понятно. Так отсюда мы можем Так, мы можем только сюда походу да так ну уже что-то здесь у нас золотишко спасибо вам за него так Отлично. Отлично. Так, ну... Я даже не знаю, есть ли смысл здесь на нее прыгать. Давайте попробуем просто разбежаться. Отлично. Так что ты нам совсем тут и не нужна была. Может быть, в обратном направлении ты пригодишься тёпать. О, блин. Но сегодня нет. А вот эта платформа однозначно нужна. Так. Теперь мне нужно понять, куда нам прыгать. А прыгать нам явно не туда. Эм... И не туда, и не туда. А куда тогда? Так, давай чуть повыше. Я не понял. Ой, мы сгорели. Куда прыгать-то? А, спасибо, заново, да, все делай. Отсюда мы ничего развернуть не можем. Что ж, ладно. Не все сразу. Так, держись, Лара. Так. Опять разворачиваем. Шоп на обратном пути все было ОК. Ну, а здесь... Блин, серьезно, я не понимаю. Ну, вот мы туда запрыгнем. Давайте попрыгаем здесь. Типа мы... Ой, ой, мы не можем перепрыгнуть. И мы такие вот будем вот так делать, да? А, все-таки есть туда ход, да? Вон она чё. Ясненько, ясненько. Я, походу, совсем слепну. Так. Ну, а здесь тогда я даже не знаю. Куда прыгать? Ну, вот сюда есть смысл прыгнуть. э э э э А чё это? Ты не зацепилась? Блин, сейчас опять все проходить. А нет, смотрите, все окей. Да что такое? Водяные факеры. Так. Как-то. Как-то странно это все. Так, хорошо, мы такие тупицы представим, что мы тупицы. Что нам нужно сделать? Мы можем здесь, смотрите, зацепиться и проползти туда. Правильно я понимаю, ведь. Ну да, и там якобы мы должны по этой штуке спуститься. Спустить свою веревку, раскачаться и попасть туда. Ну, а там уже. Как мы видим, спокойно все можно сделать. Вопрос, почему мы не долетаем здесь? Очень интересно, конечно же. Может быть, тут что-то должно быть еще до того, как мы прыгнем? Но нет, я тут не вижу чего-то такого. Блин. Ну тут понятно, она типа не удержалась и сгорела. Так. Непонятно. Просто без понятия. Пустая трата стрел Ах ты ж зараза Она каким-то образом задержалась сейчас Так, а если мы ешечку не будем жать А то я вот на автомате уже жму Да чтоб тебя Это я пробельчик нажал Так, давайте без пробела Разбегаемся Прыгаем А если прыгнуть и много раз пробелчик понажимать? Е-бой! Надо прыгнуть и два раза пробел. Да. Так что будьте аккуратны здесь. Не все так просто, как кажется. Так. Раскачка. А ah, е! Yeah. Так, мы на месте, а здесь, собственно... Собственно, надо двигаться дальше. Так, здесь... О! И здесь... О! Идеально! так зачем мы это все делали вопрос так хм. ну тут мы наверное, перепрыгнем или нет такое ощущение что мы вернулись обратно восхвоясье но возможно это не так а как нам попасть туда типа продолжать прыгать что-то странно так есть вариант попрыгать выше есть вариант спуститься ниже так если мы попрыгаем выше покажемся здесь хорошо а здесь что нам даст то, что мы сможем спрыгнуть. А там, что нам даст, тоже то, что мы сможем спрыгнуть. Держись. Так. Интересно. Типа оторвем все это дело. Ну да. Я не понял, зачем мы снизу эту платформу разворачивали? Типа, если мы туда прям навернемся, то. Будем залазить. Странное, конечно. Дня, но для подстраховки. Держимся. Ну и вот мы здесь, да? Так, я надеюсь, ничего не произойдет. Это тут. Странные золотые масочки расположены по кругу, да? Одна из них вот просто так лежит. Так, ладно. Только с этой стороны мы можем это сделать. Окей. С одной стороны есть трехступенчатый выступ. Похоже, сделан вручную. Часть Чаканы. Мамма. Это какой-то ключ потом будет. М да, понятно. Йокки. Спасибо за шикарную музыку. Так, где эта гадость? Ах ты, зараза! Ах ты, гадость! Так, я понял. Нам нужно срочно нажимать всякие F3, F2, F1, F4. Да вы офигели, блин! Так, следующий. Вон он. Волчара, блин. Офигели, блин. Ой-ой-ой! Угомонись! Так, еще нам нужна эта хрень Наверное э -э. Это какой-то купец Я вам скажу Все сделано на на Так, чтобы мы тут отбросили коньки Спасибо, конечно, за кучу Шкурок у нас и так по максимуму но блин это было не круто честно так все максимальное количество стрел просто пипец какой-то Мне даже пришлось лечиться. Надо было автомат достать. Ну ладно, я хотел по стелсу, и вот ты получил стелс. Так. А что было бы, если бы мы так сразу запрыгнули сюда, э? Эм... Увидеть то, что не видно и Здесь я ничего не вижу. Здесь я тоже ничего не вижу, Но, походу, что-то да есть А что тут должно быть? Объясните мне, пожалюсь ты Вот мы залазим сюда А, вон, выше Да, елки. а я думал, прыгать надо давай ларка как она так руками делает а? так капец какой-то она прям вообще могет ну вот мы на этом месте Мы взяли ключик. Так, тут у нас ловушечка. А? -а. Черт. Как обычно. Благо у нас ловушки Эбель, помечены. Как дела? Почти добралась. Не знаю, куда. А ты? Ищи камень с трехступенчатым выступом. Один я уже нашла. Нам нужно найти еще два. Ты профессионал? И еще так там пропасть, ну а нам только выход остается прыгать сюда. Так, держусь и не понимаю куда. А, вон, вон, вон, в сторону надо. Блин, капец, конечно. Так, здесь ползем походу сюда. Так, вот, походу, меточка вверх. Спасибо за метки, разраб. Так. Тут у нас тоже какой-то механизм, которого мы, в принципе, можем допрыгнуть. Правильно я говорю? Грибы. А, черный порох, спасибо. Дерево. И механизм. Так, быстро забегаем, а то вдруг они закроются. Так, ну и это то место, откуда мы все это с вами начали. Эй. Оказывается, тут ворота были. Я даже не в курсе был. Ну что ж, ладно, давайте выходим отсюда. Открываем двери. О, о, о полегче ларка что ты делаешь кнопочку ломаешь я думаю мы на этом с вами сейчас закончим и уже в следующий раз продолжим с похода в следующую точечку которая у нас отмечена так Очко навыков дали нам, спасибо. Что ж, давайте на этом вот прекрасном фоне мы и закончим наше сегодняшнее повествование. С вами был Фисверк, всем огромное спасибо за внимание, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и жмите на колокольчик. Всем пока, пока, пока, пока, пока.